Развитие современного вооружения и модернизация индивидуальных средств защиты военнослужащих привели к росту числа раненых в челюстно-лицевую область и шею до 4,5-6% от общего количества раненых. С учетом сочетанных поражений они составляют 8%. Повреждение лор-органов также увеличилось до 1,5-2%. Залогом сохранения жизни раненого и успешного восстановительного специализированного лечения является правильная и своевременная помощь при неотложных состояниях. После оказания первой медицинской помощи на поле боя, раненые поступают в медицинский пункт полка. Здесь происходит сортировка раненых без снятия повязок. Медицинская помощь в первую очередь оказывается тем, кто в ней нуждается по жизненным показаниям. сякровотечение, асфиксия, шок. Заполняется первичная медицинская карточка. В ней указываются мероприятия проведенные раненому, а также эвакорананспортной особенности. В перевязочной медицинского пункта полка подлежат замене обильно промокшей кровью избившиеся повязки. При неостановленном кровотечении производится перевязка кровоточащего сосуда в ране. Если невозможно остановить кровотечение из глотки, то необходимо тугая тампонада раны после наложения трахеостомы. Трахеостомия показана при нарастающем удушье. Если есть дефект в трахее, допустимо введение трахеотомической конюли через рану. Для обеспечения дыхания необходимо удалить из трахеи и бронхов затекшую туда кровь и слюну. Причиной затрудненного дыхания может быть смещение отломков челюсти и западение языка. В этом случае язык. Прошивают и закрепляют в подтянутом положении. Кончик языка не должен выступать за линию ротовой щели. После остановки кровотечения раненых тщательно осматривают и промывают полость рта с целью удаления из нее сгустков крови, свободно лежащих осколков зубов и народных тел. При переломах челюсти в медицинском пункте полка накладывается транспортная и мобилизирующая повязка. Сначала надевают головную повязку, при этом особенно важно ее подогнать по размеру и правильно наложить. Резинки повязки должны быть размещены строго на боковых отделах лица, а повязка точно лежать на своде черепа. Затем фиксируют жесткую прощу одной или двумя резинками с каждой стороны. В медицинском пункте полка раненым вводится противостолднячный анатоксин, антибиотики. Борьба с шоком проводится общепринятыми средствами переливание крови и введение противошоковых жидкостей, введением обезболивающих сердечных и дыхательных средств и согреванием. После оказания медицинской помощи раненых эвакуируют в отдельный медицинский батальон, а при благоприятных транспортных возможностях непосредственно в специализированный нейрохирургический госпиталь. В отдельном медицинском батальоне производится окончательная остановка кровотечения путем перевязки сосуда на протяжении вплоть до перевязки наружной сонной артерии для этого выполняют разрез кожи длиной не менее 8 10 сантиметров в проекции основного сосудистой нервного пучка шеи рассекают послой на ткани отводят к сзади кивательную мышцу и в рыхлой клетчатке отыскивают наружную сонную артерию, ориентируясь подходящим от нее сосудом. Артерию перевязывают выше верхней щитовидной и рану послойно зашивают. Массивное упорное кровотечение из носа останавливают задние и передней петлевой тампонадами. С помощью проводника вводят тампон в носоглотку для остановки кровотечений задних отделов полости носа. Затем производят переднюю петлевую тампонаду носа. Тампоны желательно держать без смены не более двух суток, в избежании инфицирования среднего уха и около носовых пазух. Этот срок можно продлить применением антибиотиков до 4-5 суток.